Мир всем, дорогие друзья! Сегодня я сниму небольшой ролик, как сварить варенье из пасленов. У меня очень крупный паслен, его дала мне свекровь, а насадила его весной рассадой. И насадила везде, в огороде, в полисаднике, в теплице, он наросло много. Вот она мне принесла ведро трехлитровое с верхушкой, и я решила сварить из него варенье. Вот у меня остальная кастрюля. помытый, хорошо послен, сложила, засыпала сахаром, на медленный огонь включила, очень необычный цвет сока, видно такой, да, как бы такой фиолетовый насыщенный, ну, будем так варить, пока не закипит. Вот это готовенькое варенье, вот такой у него цвет интересный, такой даже не фиолетовый, там даже не знаю, густой фиолетовый, как, как чернила, но ребятишки едят, ничего, довольны, говорят вкусно я ем по <плес>